Глава одиннадцатая. Сын царедворца. После двух дней служения в самарийском селении Иисус покинул его, чтобы продолжить свое путешествие в Галилею. Он не остановился в Назарете, где прошло его детство и юность. Ему оказали такой плохой прием в местной синагоге, когда он заявил о себе как о помазаннике что он решил искать более плодородные поля для сеяния святых истин. Он показал ученикам, что никакой пророк не бывает в чести в своем Отечестве. Это высказывание говорит о присущем многим людям нежелании признать чудесное развитие человека, который неприметно жил среди них и которого они знали с раннего детства. Но в то же время эти же люди могут быть невероятно воодушевлены заявлениями незнакомцев-авантюристов. Чудо, совершенное Иисусом в Канне, обеспечило ему радушный прием. Люди, вернувшиеся с празднования Пасхи, принесли с собой историю о чудесном очищении храма, за которым последовали чудесные исцеления больных и восстановление зрения у слепых и слуха у глухих. Осуждение им священников храма, открыл ему путь в Галилею, поскольку многие люди сетовали на поругание святилища и огромное высокомерие священников, и надеялись, что этот человек, заставивший этих сановников бежать от его лица, действительно мог быть ожидаемым искупителем. Весть о том, что Иисус вернулся из Иудеи в Канну, быстро разлетелась по всей Галилее и окрестностям. Узнал об этом и царедворец из Капернаума, почтенный Иудей. Весть о том, что Иисус чудесным образом исцеляет страждущих, очень заинтересовала его, потому что его сын был тяжело болен. Отец советовался с самыми образованными еврейскими врачами, и они объявили, что случай безнадежен, и его сын скоро умрет. Но когда царедворец услышал, что Иисус прибыл в Галилею, у него появилась надежда, поскольку он верил, что тот, кто чудесным образом превратил воду в вино и изгнал осквернителей храма, может излечить и его сына, стоящего на краю могилы. Капернаум был расположен довольно далеко от Каны, и сотник боялся, что, отправившись со своей просьбой к Иисусу, он более не застанет в живых еще свое ослабевшее дитя потому что тот умрет в его отсутствие. И все же доверить это поручение слуге он не осмелился. Он надеялся, что мольбы любящего родителя растопят сердце великого лекаря и заставят его прийти с отцом к ложу умирающего сына. Он отправился в Канну, подгоняемый страхом не успеть. Пробравшись сквозь толпу, собравшуюся вокруг Иисуса, он наконец предстал перед ним но его вера пошатнулась, когда он увидел одетого в простую одежду запыленного и измученного дорогой человека. Он засомневался, сможет ли этот человек выполнить его просьбу, но все же решил попытаться. Обратившись к Иисусу, он рассказал ему о своей беде и попросил Спасителя пойти с ним домой, чтобы там исцелить отрока. Но Иисус уже знал о его горе еще до того, как Дворец покинул свое поместье, милостивый Искупитель знал о горе отца, и его огромное любящее сердце исполнилось сочувствие к страдающему ребенку. Ему также было известно, что вера этого несчастного отца в Спасителя зиждилась на особых условиях, возведенных им в своем разуме. Если его просьба не будет удовлетворена, то он не поверит в него как Мессию. В то время, как Отец томился в ожидании, Иисус обратился к нему. «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Евангелие Танна, глава 4, стих 48. Он прямо указал царедворцу на его слабую веру, которая побуждает его принять или отвергнуть Христа в зависимости от того, выполнит он или нет определенное задание. Иисус задался целью не только исцелить ребенка, но и пролить свет на окутанное тьмой сердце Отца. Взору Христа была открыта происходящая в его сердце борьба между верой и неверием. Он знал, что для этого человека он был последней и единственной надеждой. В этом царедворце он видел олицетворение состояния многих представителей его народа. Иисус был им интересен лишь из корыстных побуждений, они стремились к определенным благам, которые надеялись получить благодаря Его силе, но они не знали о своей духовной слабости и не видели острой потребности в божественной благодати, а жертвовали своей верой для получения какой-то временной выгоды. Иисус воспринял этот случай как иллюстрацию позиции многих евреев. Он противопоставил их сомнения и неверие, искренней вере Самарян, которые были готовы принять Его как посланного Богом Учителя и как обетованного Мессию без каких-либо знамений или чудес, подтверждающих Его божественность. Отец всем сердцем переживал, что Его сомнения могут лишить Его Сына жизни. Слова Иисуса возымели желаемый результат. Царедворец увидел, что Его мотивы поиска Спасителя были исключительно эгоистичными и теперь его колеблющаяся вера предстала перед ним в истинном свете. Он осознал, что действительно находится в присутствии того, кто может читать сердца людей, и что для него нет ничего невозможного. От такой мысли он еще живее представил страдания своего ребенка и в мучительной агонии взмолился. «Господи, приди, пока не умер сын мой!» Евангелие от Иоанна Глава 4, стих 49. Он боялся, что пока он колеблется, задаваясь вопросами, смерть уже сделает свое дело. Этого было достаточно. В своей нужде страдающий отец ухватился за Иисуса как своего спасителя. Моля прийти, пока не умер его ребенок, он сам ухватился за силу Иисуса как за единственную надежду — он проявил такую же веру, как Иаков, когда тот, борясь с могущественным ангелом, воскликнул «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня» Бытие, глава 32, стих 26. Иисус ответил на просьбу царедворца, повелев ему «Пойди, сын твой, здоров» Евангелие Танна глава 4, стих 50. От этих нескольких простых и кротких слов Отцовское сердце затрепетало, и в каждом звуке чудесного голоса он почувствовал святую силу говорящего. Иисус не направился в Капернаум. Он Своею Божественной Силою, преодолевающей любые расстояния, послал исцеление к постели умирающего Сына. Христос отпустил Просителя, и тот с непередаваемой благодарностью и твердой верой в слова Спасителя – Отправился домой, умиротворенный и радостный, как никогда прежде. В то же самое время в доме царедворца вокруг умирающего ребенка собрался народ. Юное тело, прежде столь крепкое и прекрасное, теперь было истощено и изнурено. На впалых щеках полыхал болезненный румянец. Внезапно горячка оставила его, и в потускневших глазах заискрилась жизнь. Его разум прояснился, а тело наполнилось здоровьем и силой. Лихорадка покинула его в разгар дня. Став свидетелями удивительных перемен, все домочадцы собрались вместе, чтобы радоваться произошедшему. Ничто более не напоминало о болезни. Ребенок уснул глубоким детским сном. Тем временем отец, с горящей в сердце надеждой, спешил домой. Он пришел к Иисусу с горем и волнением, но уходил от Него с радостью и верой. Его сердце переполняла торжественная уверенность, что Он говорил с тем, чья сила безгранична. Его больше не одолевали сомнения, что Иисус действительно исцелил Его сына в Капернауме. Когда Он еще находился на некотором расстоянии от дома, навстречу Ему выбежали слуги с радостной вестью о выздоровлении сына. С легким сердцем он прибавляет шаг, а возле дома его уже встречает пышущий здоровьем и красотой ребенок. Он прижимает его к своему сердцу, как восставшего из мертвых, и непрестанно благодарит Бога за чудесное исцеление. Царедворец и все его домочадцы стали учениками Иисуса. Таким образом, несчастье способствовало обращению всей семьи. Всему Капернауму они засвидетельствовали о чуде и тем самым открыли путь для дальнейших трудов Христа в этом городе. Многие из его чудес были совершены именно здесь. Этот случай с царедворцем должен послужить уроком для всех последователей Христа. Он хотел бы, чтобы они поверили в Него как в Искупителя, готового и желающего спасти всех, кто приходит к Нему но иногда он не сразу наделяет своими драгоценными дарами, ожидая, чтобы прежде наши сердца прочувствовали, насколько мы нуждаемся в истинной вере, дающей нам право что-либо просить у него. Мы призваны отказаться от эгоизма, который нередко является единственной причиной искания его, и, признав свою беспомощность и острую нужду, довериться его обетованиям. Он приглашает прийти к Нему всех труждающихся обремененных, и он даст им покой».